Всем привет! А вы знали, что цена продукта в онлайн-магазинах зависит от места вашего проживания, причем в пределах одного города? Смотрите, заходим в перекресток, берем бакет с женой. Сейчас при адресе Минская улица он стоит 42,90. Меняем адрес на улице Яблочкова. Ага, теперь он стоит 59,90. еще меняем адрес. На улице Высоцкого. А теперь он стоит 54,90. Кто знает, почему так? Пишите в комментарии.